Вы решили, что вы великий MLM-специалист-сетевик и решили, что вы сейчас там заработаете огромные горы денег. Вам это рассказал знакомый, подруга или там вы прочитали в интернете. И начинаете строить в кавычках бизнес в сетевой компании. Через некоторое время вы видите, что ваш лидер как зарабатывал, так и зарабатывает. И за счет ваших вложений еще больше зарабатывает. То есть лидер MLM-команды строит за ваш счет бизнес поднимает свои доходы, у меня так и написано, а вас мотивирует, там что-то там мотивирует, мотивирует на словах, да, вы там получаете какую-то эгэгэй раз в день или раз в неделю или раз в месяц, у вас денег по сути нет, доход не увеличивается, скорее даже вы влезли в долги, деньги отдали и ничего с вами не происходит, да? перспективных ваших клиентов которых вы как бы ну как бы даже видите нашли договориться не можете у вас их могут даже иногда в некоторых компаниях отобрать и лидеру передать и лидер их раскручивает и вы с этого ничего не получаете и вы видите что в вашем росте это собственно ну как бы не особо никто не заинтересован конечно на словах об этом говорят но так чтобы вот получить поддержку и научить этому может быть не хотят а может быть не умеют а может быть еще что-нибудь да может может быть нет такой задачи Через некоторое время у вас падает настроение, у вас падает стимул, у вас падает мотивация, но вас продолжают эго-гейт, для того, чтобы вы делали обзвон своих всех знакомых, телефоны собирали там и так далее и тому подобное. То есть вы выполняете рутинную работу, как на обычной работе, зарабатываете, если за это, то сущие копейки, а ваш лидер ну, все растет развивается, у него все хорошо. У вас неправильные цели. Вы не туда идете. Или второй вариант, у вас их вообще нет. Вот берем этого MLM предпринимателя, в кавычках, бизнесмена, который типа пришел и сейчас с помощью обзвона своих друзей он наберет и начнет зарабатывать 3 миллиона, или он выложит пост в соцсети, или спамить начнет других людей и заработает денег. К сожалению, нет. Всему, чему вас учат, к сожалению, нет. Знаете почему? Потому что ваши спонсоры ведут себя не так. Они зарабатывают деньги по-другому. Они просто манипулируют людьми такими, как вы. Вы приходите, платите, они получают деньги. Все. И они знают, что из всей массы может быть 1% лидеров, которые тоже начнут правильно работать. Но для этого нужно уметь вот это, вот это, вот это, вот это.